Программа «Здоровая спина» с Надеждой Соколовой. Комплекс упражнений для укрепления мышц спины, выравнивания спины и улучшения осанки. Начинаем с сидяной на ягодицы, стопы выводим вперед, делаем вдох, тянемся руками вверх, вниз. Подтягиваем пятки к ягодицам и раскачиваем корпус вперед-назад удерживая спину прямой и подтянутым живот. Чувствуем, как раскрываются наши тазобедренные суставы. Это поможет нам выпрямить нижнюю часть спины. Последний раз так И теперь маленькое пружинище движение коленями вверх-вниз. Отведем пятки от ягодиц и развернем корпус вправо-влево не заваливаясь рукой на пол, вытягиваясь через макушку вверх и разогревая наши боковые косые мышцы, мышцы вдоль позвоночника. Последний раз также. Выпрямляем обе ноги и начинаем тянуть носки на себя от себя. Удерживаем спину прямой, опираемся на кисти, поворачиваем стопы, Проверьте, чтобы вы сидели на сигаричных буграх. Вытянитесь вверх руками, макушкой. И как будто наклоняясь через что-то, захватите ваши стопы. Если не получается, переведите руки на колени. Возвращаем руки назад за ягодицы, сгибаем ноги в коленях, выталкиваем таз вверх, напрягаем пресс и вытягиваемся за макушкой. Опираться можно на кисти, можно на кулачки. Чем меньше площадь опора, тем сложнее. Возвращаемся ягодицами на пол и снова тянемся вперед к стопам. Подтягиваем пупок к позвоночнику. Сгибаем ноги в коленях, выталкиваем таз вверх, удерживаем это положение. Держите пресс, держите ягодицы, тянитесь через макушку. Садимся ягодицами на пол и снова тянемся вперед, подтягивая пупок к позвоночнику, удерживая пресс. Делаем шаг, достаем ягодицы, чувствуем, что сидим на седалищных буграх, уводим руки вперед и тянемся прямой спиной вперед. Если вы чувствуете, что поясница начала круглиться, пожалуйста, под ягодицы положите валик. Сгибаем правую ногу, тянемся к левой, разворачиваем корпус к левой, чувствуем вытяжение по нижней части спины, захватываем стопу и раскрываем грудную клетку. Уводим ногу назад, разворачиваем таз в пол. Стараемся максимально раскрыть забедренные суставы, растянуть эту область. Подтягиваем пятку к ягодице, стараемся растянуть сейчас подвздошно-поясничную мышцу, переднюю поверхность бедра. Опускаем ногу вниз, возвращаемся в центр и выполняем все в другую сторону. Сгибаем ногу, разворачиваемся к прямой ноге. Удерживаем пресс, раскрываем грудную клетку, здесь захватываем стопу или оставляем руку на лодыжке, раскрывая грудную клетку и выравнивая плечевой пояс. Возвращаемся вниз, уводим ногу назад, разворачиваемся в сторону согнутой ноги корпусом, таз максимально разворачиваем в пол, не заваливаемся на руки и все время держим пресс. Подтягиваем пятку к ягодице. Вот здесь старайтесь тазом скользить вниз. Почувствуйте, как удлиняется передняя поверхность бедра. Возвращаемся в центр. И снова уходим вперед. Вот здесь вы почувствуете, что вам легче стало потянуться вперед. И помним, что если круглится спина, то мы под ягодицы кладем валик. Переходим ягодицами на пятки упираемся основанием ладони в пол, тянемся поясницей назад и переходим в колено-кистевой упор старайтесь, чтобы кисти были под плечами колени под ягодицами если вы чуть-чуть оставляете руки впереди на уровне лица, чуть больше тянитесь ягодицами назад, удлиняйте нижнюю часть спины. Последний раз так Теперь делаем руками шаг шире и из этого положения начинаем тянуть плечи. Правое левое плечо. Разрабатываем наш плечевой пояс. Сгибаем одну руку, выпрямляем другую. Тянитесь плечом в пол, выравниваем вверх спины. Взгляд направляем на локоть согнутые руки в сторону разворота. Возвращаем кисти под плечи, выравниваем спину, подбираем живот. И круглой спиной тянемся вверх. Вытягиваем область лопаток. Поясничный отдел, копчик тянется к коленям, голова тянется к рукам, к ладоням. Последний раз так же. И теперь шагаем правой ногой вперед. Остаемся в этом положении. Глубокий выпад. Таз разворачиваем в пол. И стараемся растянуть область тазобедренных суставов. Переходим на пятку впереди. Выпрямляем ногу в колени. И стараемся держать спину прямой. Возвращаемся в выпад. Руки отрываем от пола, уводим руки вверх и вытягиваемся макушкой за руками. Держим живот и не выгибаем поясницу. Раскрываем таз и выравниваем наш позвоночник. Вытягиваем его. Меняем ногу. Другая нога ушла вперед. Глубокий выпад. Сзади нога на колени. Таз развернут в пол. Старайтесь не падать грудную клеткой на колено. Тянитесь через макушку вперед. Удлиняйте вашу спину вперед. И в то же время раскрываем таз. Переводим ногу впереди на пятку. Тянем заднюю поверхность бедра. Возвращаемся в выпад. Уводим руки вверх. Удерживаем это положение. Тянемся за макушкой вверх. Держим живот. Садимся на пятки. Основание ладони упирается и округляя спину тянем ее назад возвращаемся на живот и снова возвращаемся к шейному отделу опираемся на предплечье и начинаем разворачивать голову вправо-влево переводим руки на кисти и разворачиваемся вправо-влево смотрим себе за плечо при этом таз у нас остается прижат к полу последний раз также возвращаемся вниз лоб кладем на кисти на выдохе приподнимаем локти вверх вниз работает грудной отдел последний раз также сгибаем ногу в колени и по- пластунски выводим колено на уровень таза. чередуем одна и другая нога. Не торопимся. Наша задача сейчас раскрыть таз в пол, выпрямить ногу и вытянуться за пятками. Проверяйте, чтобы у вас, чтобы стопы возвращались в исходное положение, были на одной линии с ягодицами. И продолжаем также одна сторона и другая сторона. Движения спокойные и мягкие. Вот почувствуйте, пожалуйста, как раскрывается ваш таз. Последний раз также. Теперь мы приподнимаем грудную клетку, макушкой тянемся вперед, вытягиваем нашу спину, наш позвоночник вперед, кисти приподнять над полом. Теперь садимся ягодицами на пятки, отдыхаем, собираем обе руки, тянемся, раскрываем грудную клетку, тянемся в сторону, в одну, в другую и возвращаемся на живот. Подтягиваем пятку к ягодице, таз прижимаем к полу Меняем другая рука, пятку подтянули к ягодице. Почувствуйте, как у вас тянется область тазобедренного сустава. Теперь подтягиваем обе пятки к ягодицам, отводим плечи слегка назад, шея, продолжение спины, вытягиваем позвоночник вперед, в то же время прижимаем таз к полу. Раскрываем стопы в стороны. Переводим руки на свод стопы. Изнутри надавливаем на свод стопы. Мы чувствуем, как у нас тянется область крестца и вытягивается позвоночник вперед. Держите пресс, не допускайте напряжения в пояснице. Опускаем ноги вниз. Переходим яговицами на пятки, тянемся. И переходим в планку от локтей. Вот здесь мы с вами проверяем, чтобы у нас спина была параллельно полу или потолку. Шея продолжение спины. И постарайтесь, чтобы между лопаток не было ямочки такой. Приподнимите колени над полом, удержите это положение, подкручивайте таз и держите пресс. Помните, чтобы не было напряжения в пояснице, нам нужно напрягать пресс. Опускаем колени в пол. Снова удерживаем планку от колен. И снова приподнимаем колени, усложняем, удерживаем. Все время подкручен таз. И помните, что между лопаток не должно быть такой щелочки. Опускаем таз вниз, тянемся. Соберите лопатки и постарайтесь потянуться сейчас за счет грудного отдела, а не за счет поясницы. Удержите это положение. Почувствуйте приятное вытяжение. Сядем яговицами на пятки, подтянем руки. И вернемся на живот. Опора на локти, на предплечье. Возвращаемся к шейному отделу. Разворачиваем голову вправо-влево. Прорабатываем шейный отдел. Приводим руки на кисти и начинаем разворачивать плечевой пояс вправо-влево. Постараемся посмотреть через плечо на свои пятки. Опускаемся вниз и кладем лоб на ладони. Еще один подход. Лоб кладем на кисти. На выдохе приподнимаем локти вверх-вниз. Работает грудной отдел. Последний раз так же. И работают ноги. Снова по-пластунски выводим колено на уровень таза. Одна сторона. И другая сторона. И еще раз так же. Проверьте, пожалуйста, чтобы у вас пятки и ягодицы были на одной линии. Наметьте себе такую линию, чтобы у вас не смещались в какую-нибудь одну сторону. По-пластунски вывели колено на уровень таза. Опустили ногу, выпрямили ее. И другая нога также. Чередуем правую и левую ногу. В исходном положении у вас пятки будут чуть-чуть врозь, а вот пальчики ног, большие пальцы ног, косточки будут вместе. И еще раз. Не допускайте напряжения в пояснице, все время держите пресс. Чередуем одна нога, другая нога. Раскрывайте таз в пол. Почувствуйте, как у вас раскрываются тазобедренные суставы. Последний раз также. Теперь переведите кисти на уровень плеч. Приподнимите их над полом. И удержите плечевой пояс на весу. Тянитесь через макушку вверх. И вытягивайте ваш позвоночник. Садимся ягодицами на пятки. Тянемся. Собираем обе руки. Тянемся. Тянемся. Раскрываем грудную клетку, удлиняем бока и возвращаемся на живот. Снова подтягиваем пятку к ягодице. Меняем. Обе ноги подтянули пятки к ягодицам, плечи отвели, макушка потянулась вперед. Вот здесь следите за тем, чтобы не было складки на шее сзади. Переводите кисти на свод стопы и раскрывайте ваши колени. Раскрывайте ваши стопы, прижимайте таз к полу и тянитесь через макушку вперед. При этом будете чувствовать растяжение в области крестца. Возвращаемся ягодицами на пятки. Переходим в положение планки. Опора на локти, локти под плечами, шея продолжение спины. Спина и живот работают. Спина параллельно потолком. Пресс подтянут. Таз подкручен. Помним, чтобы не было напряжения в пояснице. Наша задача подкрутить таз. Приподнимите колени над полом, удержите это положение. Возвращаем колени в пол, планка от колен. Снова усложняем, поднимаем колени, удерживаем спину параллельно потолку. Возвращаем живот в пол, сводим лопатки. Вытягиваемся макушкой вперед по диагонали, слегка раскрываем грудную клетку, чувствуем, как у нас тянется вся спина, выравнивается вся спина. Не допускайте напряжения в пояснице. Возвращаемся ягодицами на пятки, собираем обе руки, тянемся вперед и переходим на ягодицы, садимся на ягодицы. Выпрямляем обе ноги. И начинаем раскрывать изобедренные суставы, опираемся на локти, подтягиваем стопу, раскрываем ее в сторону, выпрямляем и меняем, чередуя. Подтягиваем стопу, раскрываем, выпрямляем, другая нога также. Не заваливайтесь на плечи, держите пресс. Подтягиваем обе ноги и начинаем раскрывать колени. Последний раз также и опускаемся на спину. Переводим кисти под затылок, сгибаем ноги в коленях и раскачиваем сейчас колени вправо-влево. При этом плечи у нас зафиксированы. Наша задача выровнять бока, наша задача выровнять низ спины. Проверяйте колени на ширине таза. Выпрямляем обе ноги. Уделим внимание нижней части спины, выводим колено на уровень таза, живот подтянут, вы как будто маршируете. Проверьте, пожалуйста, живот подтянут, поясница нейтральная, это значит, что поясница сохраняет естественный прогиб. Если у вас возникают вопросы по технике безопасности, по тому, как выполнять то или иное упражнение, Загляните, пожалуйста, в урок по технике безопасности. Последний раз также. Теперь кладем стопу на колено. Подтягиваем опорную ногу. Выпрямляем ноги по диагонали в развороте. И еще раз так же. Пятка как ягодицы. Разворот. Выпрямляем обе ноги. Сгибаем так, чтобы стопа лежала на колене. И еще раз так же. Последний раз также и поменяем другая нога, другая сторона. Подтянули стопу, развернулись в бок, выпрямили обе ноги, сгибаем ноги, выпрямляем опорную, разворот, выпрямляем обе ноги. Старайтесь, чтобы плечи оставались прижаты к полу. Контролируйте. Либо уменьшайте амплитуду. Еще один раз так же. Последний раз. И выпрямляем ногу. Проверьте, чтобы шея у вас не напрягалась. Подтяните колено к животу. Опустите поясницу в пол. Подберите живот. Приподнимите прямую ногу с пола. Выпрямляем согнутую ногу вверх. Приподнимаем голову. Вводим обе ноги на угол. Удерживаем это положение. И меняем ногу. Другая нога подтянули, колено к груди, живот подтянули вовнутрь, поясница либо нейтральная, либо опустите ее в пол. Выпрямляем ногу вверх, приподнимаем голову. Удерживаем положение. Теперь обе ноги уходят на угол, затылок поддерживаем ладонями. Не давите на затылок, постарайтесь почувствовать, что у вас шея не напрягается. И еще раз также меняем ногу. Колено к животу груди нога вверх выпрямили ее обе ноги на угол вы помните, что без сильного пресса меняем ногу вы помните, что без сильного пресса не бывает сильной поясницы не бывает ровной спины поднимаем ногу вверх поднимаем плечи Ноги на угол зафиксировали шейный отдел. Вот голова как будто на полочке лежит. Подтягиваем оба колена к животу. Захватываем колени руками и вращаем в одну сторону таз. Вращаем таз в другую сторону. Расслабляйте вашу поясницу и отпускайте колени от живота на длину рук. Выпрямляем обе ноги. Правая стопа на левое колено. Левой рукой захватили колено правое и потянулись по диагонали. Снова прижимаете плечи к полу. Меняем сторону. Выравниваем, вытягиваем бока. И в то же время расслабляем спину. Вытягиваем бока. Выравниваем их. И еще раз также меняем стопа на колено и по диагонали тянемся коленом в пол, плечи прижаты к полу. еще раз и снова вытягиваемся, расслабляемся. И второй подход. Подтягиваем колено на уровень таза. Как будто маршируем. Как будто идем, поднимая колено. Высоко поднимая колено. Не торопитесь, движение спокойное. Контролируйте пресс, контролируйте поясницу. Грудная клетка расслаблена, плечи расслаблены. Возвращаем стопа на колено, разворот. Выпрямляем ноги, вытягиваем бока. Сгибаем ноги в коленях, опорную выпрямляем. Повторяем еще раз. У нас всего 4 повтора, поэтому не торопитесь. Если вам удобнее работать медленнее, Работайте медленнее, основная задача старайтесь контролировать, чтобы плечи были прижаты к полу. Последний раз также и сейчас мы поменяем ногу. Выпрямили ногу, и другая стопа на колено опорную подтянули, разворот, выпрямили обе ноги, сгибаем выпрямляем опорную и продолжаем также не торопимся в удобном для себя темпе последний раз также выпрямляем обе ноги Проверяем, чтобы шея у нас не напрягалась. Укладываете ее. Подтягиваем колено к груди. Постарайтесь, чтобы плечи были расслаблены, живот подтянут. Приподнимаем прямую ногу с пола. Поднимаем голову, выпрямляем ногу вверх. У нас получается такой большой шаг. Вот Здесь высоко по ноге можно не подниматься. Вводим ноги на угол, поддерживаем затылок двумя руками, на затылок не давим, меняем. Голову опускаем, колено к животу, другая нога. Поднимаем голову, выпрямляем ногу вверх. Можно держать себя под коленом. Старайтесь при этом чувствовать, что вот лопатки у вас лежат на полу. Обе ноги на угол. И еще раз так же. Колено к животу, к груди. Пресс подтянут. Голова вверх, нога вверх прямая. Лопатки на полу. Только верхушечки самой лопаток приподняты. Обе ноги на угол. Удержали. Другая нога. Голова вверх, нога вверх, ноги на угол затылок поддержали, не давим на затылок, оба колена груди и снова расслабили поясницу, повращали таз в одну сторону, в другую сторону. Последний раз также опускаем стопу в пол. Ставим стопу на колено прямой ноги и по диагонали растяжками. Меняем. Ставим другую ногу. Левая стопа на правое колено. И разворот вправо. Теперь правая стопа на левое колено. Разворот влево. Удерживайте плечи прижатыми к полу. Выпрямляем обе ноги. Еще раз также меняем сторону. Возвращаемся, вытягиваемся всем телом и переходим в положение сидя тянемся вперед подтягиваем пупок к позвоночнику расслабляем спину растягиваем заднюю поверхность бедра и теперь почувствуйте ягодицами слегка слегка тянемся назад удлиняем теперь ягодицы тянемся назад правой ноги по диагонали правой рукой тянемся к левой возвращаем ягодицу как будто смещаем слегка ягодицу и бедро назад, удлиняя правый и левый бок, выравнивая спину, убирая дисбаланс с правой и левой стороны, вытягивая позвоночник, выравнивая его. И еще раз также: Смещаем ягодицу назад и по диагонали тянемся рукой вперед. Мы не торопимся в удобном для себя темпе. Смещаем бедро, ягодицу. Рука выполняет такое плавательное движение. Оп, большой, как будто загребаем воду. Теперь собираем обе стопы, раскрываем колени, тянемся поясницей назад. Расслабляем спину. Тянемся по диагонали. Переводим руки на одно колено на другое округляйте спину подтягивайте живот снова тянемся по центру поднимаемся вверх снова по диагонали еще раз меняем сторону теперь мы тянемся назад, округляем спину вырастаем одна сторона другая сторона, тянемся вверх, выравниваем спину, опускаем руки вниз и на сегодня это все. Не забывайте держать пресс, раскрывать грудную клетку и тогда ваша осанка будет красивой, а спина ровной. До встречи, друзья!